Всем привет и сегодня я захотел, но по мнению <coughs> Денчика, заснять, ви, заснять микс, точнее нападение по миксу 50 варваров, 10 гигов и 20 магов, еще есть это, 16 гигов и 10 магов, ну и несколько там варваров, мне кинули за, ну, из крепости клана войска и я сейчас пойду в бой. Маги, если честно, очень долго делаются. Сейчас поищу базу и вернусь к вам. Я думаю, с такой легкой базой и можно начать. Тут, во-первых, крепость клана, здесь недалеко. Во-вторых, тут все пушки рядышком, их будет легко уничтожить, чтобы обезвредить для магов. Ну и в-третьих, вообще сама по себе простая база. Так, смотрите, вот сюда варвары. У них даже ничего нет в крепости клана значит сразу действую по плану так вот сюда всех гигов кидаю сюда можно магов некоторых так кинга он блин пушка вот это плохо так сейчас у нас гиги там подыхнули вот и сейчас сюда запускаем варваров это логово. я думаю от столько варваров будет достаточно вот мортира вот это плохо вот черт у нас еще ходик, кстати есть Ходик сюда запускаем вот Коги это хорошо. Им сразу зелье ярости. А, -а, -а, -а, -а. черт эти эти, как их там? О, видите, варваров хватило. Эти ловушки, вот это мне не нравится. Кидаем всех варваров тогда-сюда. Блин, вроде база легкая. А я что-то... Это Денчик посоветовал мне такой микс. Ну, мы сейчас посмотрим еще. Нападение. Может, я что-то не так пока что делаю. Но пока что очень плохо как вы видите. Даже рад, что не уничтожил. Сегодня у меня план хотя бы вступить в Золотую Лигу. Хотя бы. Ну тут осталось-то так блин. Сейчас у меня еще подкопятся войска. Ох ты, смотрите, почти одинаково. И я снова запишу видео. Ну и снова еще понападаем. Поучимся. Говорят, такой микс хороший. Внимание, микс готов, только я его уже чуть-чуть поменял Пойдем на первую попавшуюся базу в общем микс теперь такой 16 гигов 10 магов 60 барреров ну еще 4 холба мне подкинули да денчик еще предлагал вот этот микс так ну где у нас тут давайте проверим о драгосильный. сильный надо его вывести. Десятью магов. Я думаю. Блин, сильный маг файл в драго. Я думаю, где-то 4 мага. Или даже 5 должны справиться. Блин, давайте. Фух, справились. Так, теперь запускаем гигов вот сюда, где больше пушек чтобы обезвредить их, вот, короче, вот так вот. Делаем. Нужно еще этого короля барона, чтобы он уничтожил другого. Так, сюда холгов тогда запускаем, чтобы они уничтожили пушки. Так, все вроде пока что под контролем. Давайте сюда чуть-чуть варваров кинем. Так. Сейчас этих магов уничтожим. Ой, каких магов? <связываю> пушки Я просто знаю, что они вредят магам. Так, Марти но ничего не могу. Не сделать, надеюсь. <связываю> Сейчас магии и зато сделаны. Ну и можно запускать, думаю, варваров. А. Ну идите Да, кстати, про домики забыл. Так, этот домик уничтожим. Теперь можно запускать. И кидать им, думаю, зелье ярости. Так, давайте уничтожайте. Ратушу. Блин. Как видите, этот микс тоже не очень. Я на самом деле не знаю, чего такое происходит. Но в следующей серии. Ну не серии, в следующем видео, <клес> завтра, я покажу свой микс. Получше, мне кажется. Я к нему привык, по крайней мере. Сейчас снова накопится войска. И я снова еще один раз слежу. Пока у меня готовились войска, я заметил такую чушь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь гигов и три мага. То есть в сумме 47. У меня в этот лагерь вмещается только 45 воинов. Ну тут подработать этим. разработчикам нужно. Внимание, готово. Последнее войско. Я сделал два зелья и одно страничку. Сейчас попробуем посмотреть, что это. И что из этого... Мне стало пофигу на трофеи когда я посмотрел на вот это хохо -хо. то как бы добраться как нет ради того обещания я готов для другую базу вот мне кажется я нашел базу легкую элементарную давайте пожалуй нападем кстати нам уже в подкрепление хобов не давали я не знаю мы как-то должны справиться я на своего соклановца, когда нападал, я все в кучу набросал. Между прочим процентов. Давайте попробуем. Блин, далеко зелень ярости кинул. Шивите там. Блин, король варваров сейчас съест моих гигов. Чужой король варваров. Вон варвары бегут спасать гигов. И посмотрим, чем это обернется. Давайте вот сюда еще хилзель. Надеюсь на три звезды, чтобы бонус звезды получить. Так, нападаем. Не хило, нехило. Молодцы. Что еще сказать-то? Две звезды уже есть наконец-то. Такую средненькую, даже слабенькую базу выбрал. чтобы вам хотя бы интересный бой показать. Я уже не знаю. Кстати, 30 30-ти Очень даже нехило. Фингики маленькие. Ой, медленные. Mm -hmm. Если они останутся, то они вряд ли до сотки доведут. Кстати, тут есть эти? Так, ну хотя бы недалеко ходить. О, мой король варваров тоже да. сдох. его король варваров сдох. Все, сейчас весь интерес пропал, да? Дель магов не осталось. А, нет, это... Блин, <соединяйтесь> теперь не осталось. Надо оставить варваров. Надеюсь, Гиги сейчас догадается сломать вот эту, вот эту стенку. И варваров тоже... Давайте ломайте, все вместе. Вот так. вот Еще вы должны успеть Что сделать. И до туда добежать. <связь> Нехило. Да. сейчас думаю, успею. Mm. И мы заработаем свой 31 трофей. И я выполню свое обещание. Хотя я бы и так выполнил мне 20 трофеев, да? Мне там сколько осталось людей. Так, сейчас посмотрим, по-моему, должен.